Всем привет! Сегодня я впервые сделаю свой первый подкаст. Без лишних слов и давайте начнем. Ну что же, давайте начнем. Расскажу, что было за то время, пока меня не было. Я работал над новым дизайном, потому что я меняю имя канала Скьювер на Amura. Я научился делать красивые превьюшки. Как раз на этот ролик вы видели новую превьюшку. Для роликов по играм я сделаю типа арта. Кстати, вот пример моих работ. Хотя я только начал заниматься артами. Надеюсь, у меня для новичка это пойдет. Еще я решил перейти с различного контента на тему игр, например, CSGO, World of Tanks и так далее. Я не буду выпускать тот контент, который скучный. Иногда я буду выпускать 3D-моделирование, буду делать веселые ролики и редко проходить игры. Я вот еще недавно думал, создать ли мне пародию какого-нибудь клипа, а именно Minecraft-пародию. Я, кстати, думал на эту тему, хотел создать пародию на BD. Но я решил отказаться от этой идеи. Кстати, если вы не знаете, то я вернулся в графический дизайн, и теперь я снова делаю на заказ. Ссылку вы можете найти на подсказке, справа наверху и в описании. Еще хочется пройти одну игрушку, которая мне запомнилась, это стратегия, но я вам не скажу пока что это за стратегия, вот вам подсказка. Спасибо, бро, тебе за просмотр этого ролика. Надеюсь, он тебе понравился. Пока.